Нет, друзья, мы с вами не кудесники, И в печати наших нет имен, Просто мы счастливые ровесники, И застойно прежних времен, С детства по советским мы воспитаны, Школа и семья для нас чита, Потому что в душах наших впитаны Дружба, совесть, честь и доброта, И без них деяния немыслимые, С юности надеждами полны. Из семидесятых дружно вышли мы Из стабильной, крепнущей страны. Не сказать, что было изобилие, Но союз спокоен был и тверд. И не знали зламы и насилия, Потому что дружен был народ. Молодежь твердит, что мы отсталые, Ей понять той жизни не дано, Мы же вспоминаем песни старые, Смотрим черно-белое кино, И с утра похоже на шервение За компьютер, что там у друзей, входим в мир родной до откровения, Словно ностальгический музей, и перекликаемся, как вестники. Да, теперь другие времена, но не забываем и ровесники, Как не страна. И неважно, что там в мире сказано, Ни указ, ни мистер нам, ни сэр, Мы гордимся, что судьбой наказано нам родиться там, в СССР.